мы покупались, хуй, блин. Сашка взяла себе молочный коктейль ванильный. Говорит, нормально. Я тоже попробовал, но для меня не нормально. Сладко, блин. Слишком Слишком сладко. В общем, мы покупались, позагорали. Наверное, часа два, да, наверное, здесь были. Прям на пляже чисто. Больше. Прям и тут, и там позагорали. Везде там. Завтра, наверное, вообще прям проснемся. Черные. Да, нам. Сейчас идем домой, блин, домой, в номер, скинем. Скинем себя сырые вещи. Сходим в душ. Ага. Сходим, в душ, говорю, сходим. И. Потих... Потихоньку да будем собираться. В недель Я что, заметил? Здесь дороги прям хорошие. Ну что, типа. Yeah. Ямки, ничего. Не, ну там есть ямки две. Помнишь? Их? Где? Камушки там засыпанные наши. Да. Так куда? За роликом. Соли. Вон две ямки наши. Но ну, все равно в таком закауке идолю. Блин, такая классная хигабина. Прям <связь> так сел и поплыл. Мне... На матрасике как-то неинтересно. Мне только неудобно чуть-чуть. Отрастил. А да я что, виноват, что ли? Там вообще эти белые, типа, киты маленькие такие, не помню, как они называются. Касатки? Нет, какие касатки. Ты что, касатки, блин, размером уцвить наш дом. Mm. Вот этот звук. Вот. Да? Yeah. No, такие no, no. маленькие, беленькие, такие у них моськи тупые. Ну, тупые, причем прям, прям тупые. Uh -huh. Они беленькие, непонятные, не помню, как они называются. Еще будут морские котики, которые кричат, еще будет дельфинчики. О. А еще у нас будет световое шоу, потому что мы обычно, ну, как обычно, идем на самый последний этот самый поздний сеанс. А Отсюда того, что мы будем в резинки, а типа, ну, программа, как я понимаю, не факт, может я тупая и я что-то путаю, но программа же все равно даже в цирке, потому что она настроена на центр. Ну, То да. Если дельфинчик ныряет, он ныряет явно не где-то сбоку, там. Он будет греть посерединке, и мы будем И нам сырые. Бу Нам будет все очень хорошо видно. Да. И видно, хорошо, сырые бы у нас Я никогда не видел дельфинов, вот этих котиков. Ничего вот этого подобного тоже. Мы планировали в нашем городе сходить, но мы что-то как-то не собирались. Держи, а ты еще придавлю своего дельфина. Ну, меня? Да. У нас плавает? А? Рыбки плавают? Да. А Мамя там снимала, там прямо есть один такой белый, жирный. Они там спят. Если бы нас спала бы к вверх, ты то тоже <реш> скажешь? Да. Ну, быстрее доставать, жарить. как то да. Да, вкусный, да. Пошупались, нарядились и вышли. Да. Народу. Да, Леш? Да, Саш. Сейчас будем смотреть на... Они млекопитающие, да, это дельфины? Yeah. Да. <laughs> Щека, идем, идем смотреть на этих рыбок. Рыбок? Рыбок. Они же как рыба выглядят, значит, рыбки. Mm. Народа много. Да, что-то, да. Какой-то Я начала облазить немножко. Мы Кстати, второй поезд чуть-чуть облазит. Да? Нормально. Yeah. Чесночным соусом пахнет. Все, она унюхает. Короче, топаем. Итак ту же сторону, где были вчера. Я надеюсь, что не купили того мангаса, которого мы уже частично пообещали сыну. Mm. Его намекнули, спросили, ему показали фотку игры. И он такой, ну да, нравится. А мы здесь, а, наверное, не показывали, что за мангасы А может быть и не показывали. А мы ну, в Инстаграме не показывали. А знаешь, сейчас покажем. Вот. Что? И, короче, ему так показали, намекнули, спросили. Ну розовенький нравится. Ну, в итоге нам, наверное, пылец розовый будет покупать. Сегодня мы вышли заранее, мы не опасно. Да, вот, я только что хотел сказать, что у нас целый час, чтобы дойти. Ну уже не час, уже минус 40. Но мы все равно как по привычке куда-то прям идем быстро-быстро. Все сказали, что хотели. Тебе, Маша, дядька. Привет! Привет! Такая атмосферненькая столовая. Чего? Ну это ковишься под дерево, такие подсолнушки, там лук, типа сушеный чесноком связ. Домашнее. Знаешь, что напоминает в а, лимпопо эту кафешку с катарянкой, которая. Да. Вот такая да, да. же. Что-то костром каким-то воняет, да? Ну не костром, но паленым. вкусно пахнет. Это как будто бы... горит. Не, банька вкусно пахнет. Ну как ты думаешь, много народа будет сейчас? Да. Много? Целый. А мы в начале. Да. Мы это сказали уже сегодня раз 30, наверное. Все, ладно, бежим. Ты же хотела в начале, правильно? Да. Ну блин, а что прикол, если в перед тобой тут две спины сидит или еще больше? Типа, ну зачем? Нам-то будет видно это понятно, красиво показать мы не сможем. Я еще, кстати, переживаю, не запретят ли нам снимать? А с чего это вдруг-то? Ну, в цирке, допустим, запрещено снимать представление да. в театре запрещено представление снимать у меня маленькая камера <с не <с видно <с вот. я ее спрячу но в церкви допустим запрещено чтобы мы в программу не тырели в театрах, в принципе то же самое потому что смысл э, ну приходить потом смотреть если кто-то это снял выложил на ту же самую youtube все посмотрели ну знаешь если что билеты задим хотя на youtube я видела да а, типа, допустим, какое-то вот там тоже представление. Прям полностью полтора часа полностью на ютубе есть реклама с монетизации со О, Ой. Новый, смотри, какие между вагончиками соединения. О -о -о -о. Тихий какой. Это ласточка такая, внимание. Культурный берег, что-то там еще написано было, не успела. Все топаем. Только... Еще раз покажем, какие очереди скапливаются на этом светофоре. Ну, я говорю, человек 50 с одной стороны. А то и Толпа на толпу. А -а -а. Я не, не понимаю, почему нельзя как-то наладиться. Что... А -а -а. Не знаю, я в Нижнем нас не видел ни одного такого светофора Вообще ни одного. Ни такого долгого, ни такого собирающего народ. Зав... Заботится о транспорт. А люди забыли. Смотри, какая тетка уселилась. Тетя. Тетя. Хочешь тебя тебе сходку с ней? Да. Снова честное шум-соусом пахнет. Да, честное тоже. А? Домики, квартиры. Ну это да, надо быть. Мне кажется, здесь не прикольно. Почему? Ну как-то вот, что вот за вид прекрасный. У нас, конечно, тоже вид из окна сейчас не айс. У нас хотя бы в адвор выходят. а все это тоже а, когда окна на дорогу выходят, это очень тяжело. Проще хотя бы во двор упастьишь. Может, что работает здесь? Что за это? А, что за, за Чернобыль здесь построили? Фига там акула плавает? Фига говорят там акула плавает. Акула. Я видел. Вон она. Ой, Я не фига... Пойду, фига. Пойдем опасно. Yeah? Еба. Фига себе. Ой, как вода пахнет. похожу. Наши места вот эти дела. Просто да. а -а -а. они прямо перед тобой Вон он, он уже плавает, смотри. Ну, конечно, Вон они. Да. Вот этот вот кит, говорит, уголовые непонятные. Прям перед тобой. Смотри, какой грязный. Их тут два, да? Убил их на и народу много. Кстати, кто говоришь за 500 рублей, много народу. Ура! Ура! Какая я бери. Да. Ура! И вон там еще дерькинчики. Круто, как? Прохладный мне еще нравится. И он открытый, смотри. Да, показывает. да. Дай мне, пожалуйста, телефонный ресторан здесь, Симон. Тебе нравится? Дельфины дельфин сразу как забегали, ведь, ну, за, заплавали. Приветствую вас, друзья, маленькие и большие, взрослые и не очень. Мы рады видеть вас всех на этом удивительном месте, который стал для нас родным домом в дельфинале Морская Звезда. Сегодня пройдет потрясающее научно-развлекательное шоу, где вы познакомитесь с нашими супергероями. Увидите их уникальные способности и поймете, что Земля наш общий новый все мы одна семья. Давайте же встретим нашу первую актрису. Громко, весело, она у нас коронованная особо и обожает повышенное внимание. И.. В общем, друзья, они такие же, как мы с вами, за одним из Все они беззащитные и никогда не причинят нам зла. Вот поэтому нужно очень бережно относиться ко всему живому, чтобы научиться любить, понимать и помогать. Ну что, встречаем нашу первую актрису. Ваш Ваш выход! Я не знаю, Наташа. И уж все ведро его отдать. Ну вот оказывается, что это Аппетиты у нашего Дейла, соразмерно размерные ну, такие же большие. Ну ладно, все хорошо и мы продолжаем. Прямо сейчас невероятная сила и мощь наших гигантов. Внимание на центр и красные мечты. Опустились шары. Сейчас что? Я же говорю, опускаются. Не так высоко. И полицейские, Вот это сильный а? шар! Потрясающе! Ну сразу видно, а диски у них альпы. А значит и песни у них должны быть просто фантастические. Вы готовы их услышать? Важный. Надо, говорит, подумать и вспомнить, дайте время. Ну давай раз такое тема вспоминаем. Подождем. Что такое важно? Интересно. Ну и а, карманы. Ах да, горячий привет, невоздушный поцелуй. Всем вам, друзья, ловите. Полчик. Какой ты милый? Они более резвые, да, вообще? Что, есть тут у меня храбрецы, а? Ну, смевее, Пойдем, пойдем, конечно. нас смотрели? Я бы тоже выбросил. Привет, как звать? И будешь нашим капитаном. Беги скорее в лодку. Сейчас они ее покатаются. Заняем почетное место штурвала. Держись крепче. И вперед за горизонт в компании наших супергероев. ДИНАМИЧНАЯ что будете подплевать, договорились. Я думал они подкрепятся. Но... Ну а теперь все вместе 3 4 ай, ай, ай, ай, ай. Какая милота! Ну прекрасно, ребята, свелись! Молодцы! И героев обретает свойство крыльев. Внимание на красный мяч. Покорится ему эта высота. Вперёд разгон. Удар. А это высший пилотаж, иначе не скажешь. Супер. И давай Офигеть! Вообще... А ты не хотела. У нас такие резкие включения. У нас теперь есть большой Амангаз. Короче, сходили мы в дельфинарий. Очень круто! Это стоит посмотреть вживую. Ну, прям, реально дух захватывает. Особенно резкие дельфины вот эти. Вот они самые топовые. Резкие. Ну, или быстрые. Прям охренеть какие были. Вот. Так что сгоняйте обязательно. Посмотрите. В принципе недорого и мы уже если вы смотрели предыдущие видео сначала берите блин как это называется флайеры да флаеры но... берите там скидка 100 рублей с каждого билета будет только после этого идите покупайте билеты на себе очень круто очень финали нам понравилось что Животных прям надолго над ними не, не упражняется. Yeah. Прям так, то есть там несколько животных, и с каждым примерно 10 минут. Это, во-первых, не надоедает, там весь час смотреть только на детских. А во-вторых, сразу, ну типа, там за раз скармливают целое ведро за выступление рыбы. Не их прям не жалею да, не в этом плане, и не мучают по 20-30 минут ну, таким животным. То есть, здесь минут одного, все и вот он идет отдыхать Здесь у другого Маленький деткинчик У них там есть папа Две девочки маленькие То есть большие они выступают И детеныш рядышком плавает, его не трогают Он учится, тренируется и вот Я хотела в этот магазин зайти Там просто всякие тоже виды игрушки Максюхи, может быть, что-нибудь приглядит А Максюхи мы взяли Амангас Да Большого А я пытаюсь загрузить маме видео С этого сельфинария Пойдем зайдем, ладно? Пойдем. Ну что ж, вот мы дома, и сейчас мы решили показать вам, что вообще, в принципе, пока, пока, что. пока что купили мы Максиму, ну, ребенку и кому-то еще. Вот. Ну, короче, это понятно, да, уже? Сразу надувную штуку, маленькие татуировки, это было его желание изначально перед въездом он просил татуировки. Кофточку и машинки, mm -hmm. да? И все да, машинку пока не а вместо кофточки вот, футболка потому да. что, может и кофточку тоже возьмем Мы все до рынка никак не дойдем, потому что здесь что-то нам пока ничего не нравится Любит ценник там, две тысячи за футболку Да Выиграли, выиграли а, Лешка пепельницу нам такую вот красивушную углядел прям mm -hmm. прикольный Набор специй здесь для шашлыка, универсальные, всякие разные Simple Dimple тоже просил Максюшка Специи Кавказа Наборы чаёв, тут разные Тут прям написан состав, кстати, ничего Подарок, понравилось Подарок из Абхазии да. mm -hmm. а, Тоже наборы специй, разные Кавказские всякие. специи Ну и здесь такой же Все, пока. Такой же, как и Да, mm -hmm. так, такой же, вот такой же mm -hmm. Все, пока очень Пока что как-то так на ну, сегодня, наверное, мы будем закругляться Всем большое спасибо за просмотр Ставим лайки, подписываемся на канал Ждите следующей части Обязательно подписывайтесь на наш инстаграм На лайте у нас сегодня такой денек прошел Провалялись а, Еще мы купили маме ежика Провалялись полдня mm. <laughs> На пляже маме Будем искать еще ежиков Она у меня очень любит ежиков. Вот одного ей нашли. Ну, такой какой-то непонятный на самом деле. Но он нам понравилось. Да. Будем искать еще ежей. Надеюсь, в оставшиеся дни нам с погодой тоже повезет, как и сегодня. Вот. А если что, все ссылочки в описании, все ссылочки на предыдущие части тоже все в описании, на инстаграм все в описании. Короче, в описании все хорошо. Посмотрите. А, все. а хорошо. мы сейчас одинка отдыхать. Всем да, кондиционер. Включись. Давай, включи его. Это на черно-белом фоне. Все, отдыхать.